Я имел в виду немножко другое. Я имел в виду то, что Путин все свои полномочия отдал на откуп губернаторам и как бы от этого немножко дистанцировался, вроде он тут ни при чем, он над схваткой, он сверху наблюдает, а вы внизу там копышитесь и делайте, и мы посмотрим, как вы справитесь, а потом уже будем делать какие-то выводы. Вот это я имел в виду. Почему он не возглавил этот процесс, а наоборот как-то от него отстранился? Вот у него был реальный шанс показать, что он действительно хозяин стране и все рычаги он всеми рычагами владеет. А он как-то сказал, ребята, давайте сами-сами, а я посмотрю в стороне, как у вас получится. Вот непонятно мне немножко его позиция была. Ну, подождите, мы все-таки э, критикуя Путина, а мы критикуем Путина часто из-за дело, мы э, не должны превращаться в критиков, которые критикуют за все одновременно. Вот, например, в Америке большая федеральная система. Губернаторы штатов принимают очень много решений. Президент в них просто даже не может вмешаться. А если он пытается, то губернаторы очень часто могут его осаживать и говорить, что это наша вотчина. Мы здесь принимаем решения, мы лучше знаем, что делать. И мы говорим «это хорошо». Мы очень часто говорили про то, что чем федеральнее станет Россия, тем она лучше будет развиваться. Но так давайте придерживаться этой позиции и сейчас. Путин очень разумно, на мой взгляд, в связи с тем, что ситуация с вирусом была крайне разной в разных регионах, отдал полномочия в разные регионы по решению местных, локальных вопросов относительно того, как бороться с эпидемией. Было бы странно, что Путин пытался указывать, скажем, муниципалитету Усть-Урюпинска, как ему бороться с эпидемией, не имея ни информации, не просто физической возможности изучать тысячи различных пакетов информации из разных устерегательств. Как раз это действие можно, на мой взгляд, отнести к совершенно разумному. Но он выглядел, как вот вы сказали, что противоречива была власть. То есть он был бы как добрый такой, он э, нес такую позитивную повестку, а тот же Собянин выгладил, выглядел в глазах москвичей каким-то злым э, таким э, мини-царем, который э, наводит порядок, репрессии, маски и так далее. То есть вот тут был какой-то контрапункт. Что вы думаете по этому поводу? Что какое-то было разночтение. То есть Путин такой был э, добрый, говоря э, так словами, царь, а Собянин был такой нехороший э, вельможа там, или кто-то боя, боярин да и который на, наводит страх на москвичей вот тут какой-то был контрапункт или я смущаюсь, как краски издалека мне так кажется я честно говоря этого не увидел я увидел разность позиций между федеральной властью и московской властью на мой взгляд эта разность позиций абсолютно нормально и это хорошо что эта разность позиций не осталась под ковром а ее увидело общество и оно смогло принимать свои решения Uh, по крайней мере, ну, на уровне одобрения. Да? Кому-то больше нравилась политика Собянина, кому-то больше нравились идеи uh, федеральные. Uh, я абсолютно не считаю, что это можно uh, оценивать в категориях добрый и злой. Собянин в данном случае выступил как бы, да, аккуратно скажем, как бы uh, более uh, обеспокоенным, да, более, более, более нервным политиком, mm -hmm. который хотел сделать больше для прекращения эпидемии. Uh, Путин выступил как бы политиком более спокойным. Кто-то, наверное, поддерживал больше политику Собянина, кто-то больше политику федеральной власти, но вообще говоря, мне кажется, что это скорее зародыш нормального политического действия внутри страны. У вас есть губернатор столицы, условно говоря, или мэр столицы, у которого есть свои идеи, есть президент, у которого свои идеи, есть закон, который регулирует, чьи идеи и как должны воплощаться. Мне кажется, как раз это хорошо... И, кроме того, ну давайте посмотрим на факты, да, мы видим, что в Москве все-таки пока первая волна эпидемии идет на спад, в то время, когда в целом по стране продолжается рост потихоньку, поэтому, наверное, обе точки зрения имели как минимум право на существование. Хорошо, и последний вопрос, как вы считаете... После окончания так называемого голосования, формального и не имеющего никакой юридической силы, возрастет ли авторитет Путина и его рейтинг, или он также будет на таком же низком уровне? Это что-то даст, или это просто формальная какая-то будет спецоперация Кремля? Давайте мы все-таки начнем с того, что если сравнивать с другими мировыми лидерами, то у Путина рейтинг очень высок он э, находится сейчас где-то на более-менее стандартном уровне рейтинга для демократического лидера, одобряемого в этот момент нации. Сколько, сколько это на сегодняшний день? мы видим разные цифры. Да? Кто-то показывает там High Teams, да, там к 20%, кто-то показывает выше 30%. Но это для, скажем, для демократических стран рейтинг очень высокий. Другое дело, что страна в России не демократична, и можно, как в связи с тем, что эта страна не недемократична, ожидать, что рейтинг будет намного выше, но мы, мы знаем, что это не так да, на сегодняшний день. Тут надо понимать, что, наверное, рейтинг Путина сильно ниже, чем он мог бы быть у авторитарного лидера, но при этом он абсолютно достаточен для того, чтобы удерживать власть. Здесь нет никаких проблем для него на сегодняшний день. При этом э, рейтинг в России повышается и понижается, как мы видим, вообще говоря, не вполне от того, от чего это, это происходит на Западе. На Западе рейтинг повышается в связи с эффективностью влияния на экономику, в связи с открытостью, в связи с а, прямым контактом с обществом, в связи с а, во многом популистскими социальными действиями. А, в России рейтинг повышается в связи с проявлениями силы а, и снижается в отсутствие таких проявлений силы. Когда проявлять силу просто некуда, то рейтинг естественным образом снижается. В этом смысле голосования, результаты голосования, конечно, проявлением силы не будут. Потому что голосование это не силовая акция. Поэтому ждать, что после голосования у Путина рейтинг поднимется, я бы не стал. Но если подвернется какая-нибудь возможность от, там, скажем, уничтожения террориста до присоединения земель, то, конечно, она будет использована, и это, конечно, будет повышать рейс. Большое вам спасибо за этот очень интересный рассказ. Всего доброго, успехов и до свидания. Спасибо. Всего хорошего. До свидания.